Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и я хочу поделиться одной задачкой из книжки Якова Перельмана «Знаете ли вы физику?». А эту задачу на днях мне прислал Александр Бердников, мой старинный, знакомый и активный подписчик нашего канала. Вот картинка. И на ней изображены две лодки, приводимые в движение мехами. Только одна лодка. Как бы мехи выступают на ней своеобразным реактивным двигателем, отбрасывающим струю назад. А в другой лодке струя мехов направлена на колесо. Это колесо вращается и через трансмиссию приводит в движение грибной винт, который и должен продвигать лодку. И Перельман спрашивает, какая из этих двух лодок будет эффективнее. И при этом сам он отвечает на вопрос так, что в движение придет только первая лодка за счет реактивной струи. А вторая лодка вообще не будет двигаться, останется неподвижной. Потому что, конечно, струя, направленная вперед, будет толкать лодку назад, а упираясь в грибное колесо, струя наоборот будет толкать лодку вперед и по закону сохранения импульса в результате эти силы будут равны и противоположно направлены и лодка ни в какое движение не придет. Вот только я должен заметить, что это вовсе не то же самое, что сидеть на корме и дуть э, в парус пытаясь таким образом привести лодку в движение. Вот тогда рассуждения о сохранении импульса действительно будут работать. Но здесь же еще есть третий элемент – винт, приводимый в движение через трансмиссию. Мы можем взять и сделать простой мысленный опыт. Давайте возьмем и накроем меха и ветровое колесо второй лодки кожухом, так сказать, внутри некоторые каюты, помещения, пусть все это происходит. Понятно, что силы, действующие там внутри – ну, никакому движению лодки не приведут. Но ведь еще есть трансмиссия, выходящая наружу. И приводящая в движение винт. А винт будет отталкиваться от воды. Так что вторая лодка все-таки поедет. И поэтому у нас остается вопрос. А все-таки, какая из этих двух лодок, какое из этих двух движущих устройств, вернее сказать, будет эффективнее? Я хочу этот вопрос оставить вам. Ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментариях к этому ролику на YouTube.